Смотри, тело, никто не сможет тут остановить это, а все закрыты предумыми где-то. Ты где капец и выдыхаешь дыр. Ты среди не значит, с ними вместе на пути. сегодня надо под них Я общаюсь Описали для вас громкие-громкие аплодисменты еще раз.